Всем привет, с вами канал Ресурсы Факты. сегодня на Королу 2006 года Будем устанавливать MP3 адаптер Для прослушивания MP3 музыки Через разъем USB И мини джек 3.5 Итак, посмотрим что в упаковке У нас Gar Audio Interface Enjoy Music Ну Книжечка понятна картридер и собственно сам адаптер вот разъемы подсоединяется заднюю панель потом надо подготовить флешку до 16 гиг создать 6 папок 6 папок равносильно диску то есть как бы 6 дисков Штатная магнитола рассчитана на ченджер, на 6 дисков. Каждую папку надо назвать CD01, CD02, CD03 и так вот до 6. И в каждую папку закидывать MP3 музыку без файлов, без видео, чтобы ничего лишнего не было. До 99 песен. То есть 6 папок по 99 песен, только MP3 формата и... Желательно MP3 формата. Пишу, что еще есть формат вау, но лучше все-таки на MP3 остановиться. 99 песен в каждой папке. Итак, приступим. Приступаем к разборке магнитолы. К снятию. Снимаем магнитолу. Итак, берем лопатку, с тупым концом, чтобы не поцарапать. Все элементы панели снимаем, здесь все на пуклях, возле коробки передач, сначала бардачок, возле магнитолы снята панель, бардачок снимаем, дальше возле коробки передач, снимаем центральный регулятор, на вентиляторе здесь есть саморез, выкручиваем саморез и потом только с пукль снимаем центральную вот эту консоль. Все, больше нет магнитолу. Так, первый болт. Здесь второй болт. Болтики легко падает, так что лучше сразу советуем взять магнит. Опа, а так бы уже упал. Магнитолу. Аккуратно со стороны в сторону шевелим. Она должна легко сняться. Так. снимаем разъемы соединяем адаптер вот во второй разъем подключаем питание и будем сейчас проверять Флешку подсоединили. Как мы видим, на индикаторе Нет, работает. Э, включили CD. Так, папочка, треки работают. Вот, смотрите. Вот 99 песен. Я записал. Вот они все звучат. Я не включаю звук, так как YouTube забанит. Так, второй диск, вторая папочка. Смотрим. Вот. Столько песенок так, на третьей папке я немного создал, вот 37 песен там было, так что включил, звучание отличное качество изначально песни должно быть хорошая, не хуже чем CD, во всяком случае для меня, так что оно того стоило, установили но может быть такой нюанс, типа не читать флешку и в таком случае надо откинуть клемму от аккумулятора подождать одну минуту и включить перезапустить магнитолу то есть опять включить и потом будет все нормально магнитола установлена и избежка подключена флешка есть у нас все получилось по-другому быть не должно и не будет включаем так я сразу музыку уберу чтоб не забанили так вот мы на CD переключили первая папочка и вниз листаю музыка есть так так вторая папочка вот третья а четвертую папку я не записывал. Собственно, вот нажимаю ее нет. Первая, а вот вторая. Первая. Есть. И вот видим, флешка работает. Считывается, все окей. С вами был канал Ресурсы Факт. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока.